Можайский приют для бездомных животных существует уже без малого 10 лет. Его уникальность в том, что находится он под открытым небом, и огромные вольеры на свежем воздухе дают питомцам необходимый простор. Приют частный и не имеет господдержки и спонсоров. Поэтому более 260 собак и 40 кошек содержатся на личные средства хозяйки приюта Галины Фирсовой и на пожертвования неравнодушных людей. К четвероногим друзьям здесь особое отношение, а участие в каждой из искалеченной судьбе питомца требует помимо финансовых еще и много душевных сил. Только за последнее время Можайский приют спас, дал кров и пристроил всеми огромное количество животных. Об этом говорит наша реальная статистика. За десятилетия вольеры, забор и подсобные помещения совсем пришли в негодность, и с медицинским блоком с полноценной операционной нам так никто и не помог. Пришло время масштабной реконструкции. Приюту жизненно необходимы энергоподстанция и централизованное водоснабжение. Медицинский блок, новые утепленные вольеры, бытовые помещения, а также площадка для выгулы и дрессировки собак. В перспективе приют может стать современным центром по спасению, комфортному содержанию и пристройству животных, а значит гордостью Можайского района и всей Московской области.